Здравствуйте, меня зовут Марина Чаплыгина-Островская. Я из Москвы, мне 56 лет, и я бы хотела оставить отзыв о ретрите, который проходил недавно в Сочи. Так, с чего начать? Ну, во-первых, когда я сейчас уже нахожусь в Москве, я уехала из ретрита, была в необыкновенно приподнятом состоянии. Вот. И когда я погрузилась в Москву, опять, ну, как бы работа, не могу сказать, что у меня работа неинтересная. У меня интересная работа. Вот. Но э, разница такая значительная, что я даже тут приболела, три дня болела, никак не могла отзыв оставить. Вот только обещала. Хотя я его оставляла э, э, в Сочах, но там какие-то проблемы со звуком. Вот, сейчас я вспоминаю свои впечатления, вот, и э, хочу их передать вам, как уже получится, потому что я сейчас в другой точке нахожусь, состояние и проживание, так скажем. Вот, э, атмосфера там, конечно, замечательная, люди подобрались прям как родные братья и сестры, правда, все с одинаковыми запросами почти что, то есть ну, можно сказать, с одинаковыми каждый подсвечивает просто какую-то особую сторону вот, у каждого что-то более важное для, для себя у кого-то что-то другое, Но, ну, в принципе все в одном таком лупке к лупке, лупке вот, так значит там очень, что мне запомнилось, что мне запомнилось, мне запомнилось все, мне запомнилось. Как мы стояли на гвоздях, как это было ужасно больно и незабываемо, и, и, и потом освобождающе. Вот. И Ирина, которая нас проводила через эти гвозди, волшебно. Вот. И потом у нее потрясающая игра Называется Мой мир просто шикарная. Я записала все пункты. Очень рекомендую всем пройти для того, для тех, кто хочет познакомиться с собой поближе. Вот. И у нее же есть еще игра для детей, тоже такая же шикарная. ну чуть-чуть как бы попроще, вот чтобы детей, так сказать, не шокировать, да? такой более лайтовый вариант. Так, волшебный шаман наш, Дмитрий, вот, который делал нам прекрасную атмосферу музыкальную с волшебными звуками, прекрасное mm. чувство ритма, чувств, ну, вообще чувство атмосферы. Я сама как музыкант, так сказать, даю высокую оценку. Вот Просто улетаешь. Но ну, мне, конечно, было даже интересно, какие он там звуки воспроизводил голосом необыкновенные Вот, я так у него и не спросила, что это такое было. Ладно, спрошу. Еще. Вот, ну и Светлана, конечно. Я из-за Светланы сюда поехала. Вот, впечатлена ее, так сказать, опытом многолетним, ее преобразованием, ее, так сказать, продолжением познания себя. Вот, и конечно, она дает вот эту руку помощи, чтобы тебя передернуть из твоей прошлой ступени в следующую ступень. <coughs> Поэтому и я, конечно, надеялась на то, что она такая видящая, и она действительно видящая, вот она там подсказывает и направляет тебя именно в твои собственные моменты, которые тебе нужно осмыслить, пройти, вот, что бы я хотела пожелать тех, кто поедут на ретрит, максимально подготовьтесь, почиститесь перед этим, если там есть такая возможность. И задайте себе кучу вопросов, чтобы уже конкретно приехать с вопросами, а вот так не размазанными. Там хочу то, не знаю что. Так. Еще там ну, вот я почти всех назвала, с кем я взаимодействовала. Там еще был волшебный человек, но я с ним не взаимодействовала, потому что он был очень занят. Алексей, который делал иголки и, ну, в общем, помогал тоже как-то с физикой разобраться. Вот, ну, у него была очередь, в общем, я не дошла до него. В следующий раз вот дойду. Так что, вот так, сейчас у меня идут сейчас я такая выхожу из моих так скажем окунаний в мою настоящую жизнь из сказочного из сказочного лоу вот. и так сказать пытаюсь сейчас так сказать совместить то что было получено в том поле, и продолжать двигаться, эволюционировать. Вот. Так что... Желаю вам, тех, кто примет решение все-таки приехать, прекрасно, так сказать, при... сделать максимально большие шаги в отношении себя к своей божественной сути. Все. Обнимаю. Целую. Пока-пока.